Да, да Вера сняла. Сняла. Uh -huh. Ну что, добрый день. Я всех очень рада видеть. Есть знакомые лица, есть незнакомые. Я часто выступала в Москве. Может быть, кто-то был на моих лекциях. Дорогие мои, вот Сергей Викторович вам уже очень хорошо, я надеюсь, рассказал, всю информацию, которая является сегодня супер важной и очень актуальной. Мы живем в удивительное время. Время перехода абсолютно в новую реальность. Реальность квантовая, многомерная. Она уникальная. И сегодня на Землю идут очень мощные энергии. в них надо С ними надо дружить, войти с ними в резонанс. И, конечно, мы все понимаем, что... Высшее Я, с ним надо тоже быть вместе, это Бог внутри нас, или Дух, о котором вот так много говорили древние учения. И вот когда Сергей Викторович создал, с Оксаной Викторовной создали универсальные приборы, удивительные, они действительно удивительные, потому что в них заложена вот эта новейшая информация, новые эпохи нового сознания. И когда я была в зеркалах в Москве, ну, опыт у меня пребывание в зеркалах уже давний, я одна из первых в мясе получила этот опыт в зеркалах в ракетном центре, на основе ракетного центра. И вот, когда я вошла в зеркала и левого вращения, и правого, то я приняла следующую информацию. Вот, в связи с теми устройствами, приборами, которые созданы были в Mega Galaxy. они действительно удивительные. И у меня вот такая сложилась схема соответствия э, потока осознанного творения, в который мы сегодня все входим и уже в нем находимся практически, с нашими устройствами. С, резони... с резонансом нашего тела, души, духа, с измерениями, со всеми. То есть наша планета Земля сегодня, она, вы знаете, что уже не на карантине космическом, она вышла в космическое пространство. И, конечно, ну, представители тьмы, они очень активно уходят с планеты Земля, потому что их время ушло. И вот такая схема, которую вы видите сейчас, она прорисована была в зеркале правого вращения, в левом была информация и в правом. И мы знаем, что историография этого вопроса в измерениях уже существует, и много ну, представителей... Западные науки. И я долгое время взаимодействовала с, ну, с представителями передовой науки и работала вместе с ними. Ну и Анатолий Акимов, Шипов, Академий Дмитриев, мы с ними на конференциях были вместе, работали. Амнисян, ну, вам знакомы эти фамилии. Академий Григорьев, Михаил Юрьевич. И все они работали уже давно э, именно на тему измерений, на тему выхода э, во все измерения. И наука, физика, метафизика давно уже признала, что существует э, сознание, оно первичное. И э, вот, э, конечно, мы все понимаем с вами, что смотрим на схему, что у нас первое измерение, это известно сегодня науке, это ядро Земли, то есть это сила гравитации ядра Земли очень огромна, и сегодня научные данные есть о том, что на несколько тысяч километров оно в диаметре находится, это очень мощный кристалл, шестигранный, многомерный кристалл причем, и... Вот зафиксировано было наукой то, что он действительно обладает огромной гравитацией, и нам с ним нужно быть в резонансе. Ведь наши предки, они всегда почитали Матушку Землю, называли ее Мать-Земля, и дружили с ней, и с ней были именно в резонансе. И нам сегодня снова нужно вернуться. Мы оторванные оказались от Земли, от ее дыхания. И в этом проблема человечества сегодня. И нам нужно с ней войти именно в соответствии с ее вибрациями. Вибрации изменились. И вот наше устройство Покров, оно полностью вписывается и резонирует с, нашей, с нашим ядром Земли. И когда мы с ним работаем, и мне было показано вот именно это устройство, которое очень хорошо нас корректирует и гармонизирует, Именно с энергией ядра Земли. Это первое измерение, очень мощное. Очень, и нам нужно э, вот поток, который идет от ядра Земли при вращении э, его. Э, но это, так скажем, многие... Э, ну, так скажем, и наука, и люди, э, которые видят эти потоки... Это как бело-голубой такой поток, который идет от ядра Земли вверх и в квантовое поле. Ну и, конечно, проходит, проходить через нас этот поток должен, через наш позвоночник, через нашу сушуну и идет он в космос. Второе измерение, вы, наверное, это знаете, это мир кристаллов, мир минералов. Мир микроорганизмов, вирусов в том числе, вот все там под землей, ну метров пятьдесят, 100 метров под землей, наши недра. И мы все знаем, наши предки всегда получали силу от деревьев, от кристаллов, от минералов. И ну, в Японии до сих пор, вот западные люди приезжают в Японию и не понимают, они сидят в садах камней, они резонируют с ними, взаимодействуют, разговаривают, получают энергию, восстанавливаются. И мы, мы все, наверное, в лесу тоже обнимали деревья и получали энергию. И, ну вот я сама с Урала, из Екатеринбурга, у нас здесь Азов-гора очень мощная есть, ну и... Капище мощное, тут вообще у нас места, мы вот середина земли, Уральские горы, они разделяют Европу и Азию, граница у нас проходит здесь. И, конечно, хозяйка Медной горы, Божова, вы все читали и знаете, что у нас здесь царство самоцветов. И вот, конечно, мы тоже выезжаем на места силы, работаем с ними. И вот у нас здесь очень это четко ощущается, этот контакт. И вот второе измерение – это именно минералы, кристаллы, деревья, микроорганизмы. Почему сегодня вирусы вышли из-под контроля? А потому что мы перестали с ними дружить, мы э, закрылись от них, мы их пытаемся убивать э, неправильно, а надо с ними просто пропускать их через себя и отпускать. Тогда новые вирусы, которые нам вредят, они не будут э, появляться. Все в мире гармонично изначально. И вот э, устройство лад, оно как раз э, взаимодействует очень хорошо и отлаживает на основе новых вибраций вот эти наши взаимоотношения с миром минер минералов, кристаллов, деревьев, вирусов и так далее. Ну, лад, есть богиня Лада в ведической культуре, которая именно ладит, отлаживает, гармонизирует. Все это очень сегодня нам нужно вновь и вновь на новом уровне осознать. Ну, это уровень тела. Покров, вклад, вот эти два измерения. Мы взаимодействуем на уровне тела, и наше тело это ощущает и преобразуется. Третье измерение, третье измерение вот, в котором мы долго пребывали до 2012 года, ну и где-то растянулось это время до 2020 года, до 21 декабря, потому что мы уже не в третьем измерении, мы уже перешли в четвертое. Вот третье измерение ⁇ это линейное измерение. Вы все это знаете, это материальный план, это вот эта горизонтальная, которая в схеме нашей обозначена, и там устройство EDM поставлено. И вот это горизонталь, третье измерение, мы жили много-много, целую эпоху, 2160 лет мы жили вот в этом третьем измерении. Это линейное измерение, как я уже сказала, и мы ели-пили, ходили на работу, приходили, смотрели телевизор, на завтра мы снова шли, ну, ходили в театр, в кино, была обычная размеренная жизнь. Необоемная, не голографическая. И вот в третьем измерении, да, мы привыкли жить, и нам было удобно, но время третьего измерения ушло. Весь космос и вся Земля вместе с космосом, они находятся в гармоничном движении, и все идет по плану Творца. И вот третье измерение, нас об этом предупреждали древние источники, оно кануло в лету. И нам уже нельзя жить обычной жизнью, и уже не вернуть прежнее время. Мы не можем просто ходить на работу, есть, пить, смотреть телевизор. Это уже не для нас. Мы должны быть, преобразоваться в многомерные существа. То есть задуматься над смыслом жизни, для чего мы живем, что с нами происходит. А какая моя задача в этой жизни, какое мое предназначение, что я могу сделать, для... почему я болею в конце концов. Ведь есть причины заболеваний, это раздражение, это страх особенно, который на нас пытаются сегодня продуцировать. Именно когда страх у людей есть, то существа третьего измерения, деструктивные, они продолжают существовать. И люди находятся вот в таком зависимом положении. Сегодня вот идет эта противоречия, борьба, и нам нужно, ну, так скажем, выходить на демонстрации, протестовать, злиться, раздражаться. Это не тот способ. Надо просто изменить себя. Когда, помните слова Серафима Саровского, изменить сам, и все изменится вокруг тебя». Если мы изменим частоту своих вибраций, если мы будем светоносными существами, изменим... Уровень своего сознания у нас очистится подсознание, и мы выйдем на уровень надсознания, то, конечно, мы притягивать по закону подобное будем абсолютно другие ситуации. Мы, наверное, жили бы уже в другом мире, если сегодня квантовое число людей проснулось и, наконец, осознало, для чего они находятся здесь. Вот я думаю, что вы здесь не случайно, вы все уже просветленные, пробужденные, и вы составляете основу нового человечества. И вот устройство ЭД, оно как раз очень хорошо, как цветочек, гармонизирует. И вот это мир яви, как в ведической культуре он называется. Из этого явного мира кто-то идет вниз сегодня, не может выйти наверх, а кто-то идет по прямой вверх в мир слави и в мир прави, то есть в правильный мир. И вот, конечно, можно отклониться вправо, можно из явного мира влево, но надо познать, тут эзотерика находится, магия вот справа в, яв... в явном нашем мире, это надо знать. И магия, вот каждое слово, каждое движение это магия, и мы должны быть светлыми магами, и эзотер... эзотерические знания нам нужно изучить, но с головой туда уходить нам не нужно, иначе мы отклонимся, мы идем в иллюзорный мир что со многими людьми сегодня происходит. Или наоборот влево мы отклоняемся, и нас сегодня пытаются затащить влево в, техно, в технократический мир и в техномагический мир. То есть вот эта цифровизация, вот этот цифровой конслагерь, куда нас пытаются затащить активно, чтобы деструктивным силам продлить свое существование, это тоже не для нас. То нам нужно управлять техникой, да, мне нужен компьютер, мне нужен мобильный телефон, но я не могу быть рабом этой техники, я управляю ею, и она мне подчиняется. Так подчиняются клетки моего тела, так подчиняется мое тело моему сознанию и моему духу, также и здесь. Вот это третье измерение мы из него уже... Планета Земля ушла. 21 декабря 2020 года мы окончательно вырвались в космическое пространство, и вот устройство Эдем нам помогает это сделать. Это уже уровень, так скажем, здесь осознание идет намного быстрее. Ну а дальше уже сегодня человечество практически перешло, ну какая-то часть человечества, не все, конечно, к сожалению, в четвертое измерение. Это уже квантовое измерение, квантовый мир. Это называется в науке квантовое поле, или энергоинформационное поле, или это Бог называется. Кто как называет. Но это то, то, то пространство, где есть информация обо всем. Обо всем. Мы можем войти в резонанс с этим полем информационным, что сегодня многие люди могут это делать. Особенно в зеркалах это хорошо получается. Зеркала способствуют выходу в квантовое поле. И мы, задавая любой вопрос, мы можем получать любой ответ. Там есть информация обо всем. И все наши ученые, просветленные особенно люди, они всегда были... С ним слиты, да с рождения уже слиты, рождены уже в этом квантовом поле. Просто человечество было оторвано от высшего уровня сознания, как и от ядра Земли. То есть мы были оторваны и от Земли, и от небес, от космоса. И вот человек остался оторванный, и он, конечно... Закрыто было знание о прошлых жизнях. И человек метался в поисках выхода. Но это тоже определенный год, определенная стадия нашего развития. И вот сегодня нам нужно обязательно уже вырваться, потому что жизнь подталкивает, ситуация подталкивает. Все страдания, все ситуации и в России, и вообще на планете нас подталкивают именно к тому, чтобы мы вырвались в другое измерение и стали другими людьми. Без этого невозможно выжить нам в новом мире. И вот этот купол, который нарисован, вы видите, да, вот это и есть квантовое поле, информационное поле. Оно очень разумное, это высший разум мы еще можем назвать. И, конечно, это уже уровень души, уровень души, и уже начало, ну, уже дух, активизируется здесь. И вот, э, ну, о квантовом поле вы, наверное, Джоги Спензу слушали, наверняка посвящены э, сила подсознания, сам себе плацебо, сверхразум его работы. Они очень хорошо, мы вот в группе изучали все эти работы. Э, ну, у меня есть группы и в Москве, и в Екатеринбурге, в Миасе. Э, мы с ними работаем, потому что без без изменения сознания, без знаний новых, невозможно нам полноценно войти в резонанс с нашими устройствами. Когда мы понимаем, как работает устройство, мы включаемся с ним в резонанс и оно срабатывает. Вот некоторые жалуются, да, я вот применяю покрос, латадем, живол, там лиру, и они как-то вот никаких результатов я не чувствую. Они чувствуют почему? Потому что мы не почувствовали этот прибор до конца. У нас не хватает где-то правильного мира понимания, правильного мира ощущения. И когда мы с ним входим в резонанс, естественно, прибор, мы чувствуем его вибрацию. И там же заложены кристаллы э, акрис... кварца, а это пьезоэлектрик, очень мощный. У нас вот на Урале очень много кристаллических структур. Есть э, э, даже вот база хрустальная, где вот у нас у людей даже дачи стоят э, на хрустале, и они чувствуют эти вибрации и потоки энергии. Ну, Урал вообще богат э -э -э, самоцветами. И вот э -э -э, это квантовое поле, это уровень души, это уже четвертое измерение, где нам сегодня нужно просто жить в нем уже. Потому что вот раньше, э -э, помните, когда мы встречали Пасху, например, Старые люди, бабушки наши говорили, вот небо сливается с землей. Так вот сегодня небеса, не небо, неправильно не небо, это небеса, потому что небо это не Бог, а небеса нет беса. Так вот небеса, они спустились на землю сегодня. Сегодня у нас вечная Пасха, можно сказать. То есть мы уже живем в, друг, в другой энергетической обстановки в другом энергопространстве. Очень мощные солнечные потоки идут, космические, и активное солнце. И вы знаете, что сегодня не случайно у нас происходят и землетрясения, и стихийные бедствия, и все вот эти проблемы, потому что Земля перерождается. И люди вместе с Матушкой с Землей должны тоже выйти на другой уровень. Это эволюция, это нормальный ход событий. Это не кто-то нам хочет сделать плохо, это план Творца. И мы же, когда шли сюда с вами на воплощение, мы, давайте вспомните, зачем вы сюда шли. Мы все шли для того, чтобы выполнить свое предназначение. Временно у нас, временная амнезия, мы забыли, зачем мы сюда пришли. Поэтому мы как слепые котята и туда, и сюда, и пытались как-то выйти из ситуации, и часто ну, натыкались на какие-то одни и те же проблемы, наступали на одни и те же грабли. И вот сегодня, выходя в квантовое поле, и вообще живя в нем, даже уже выходить в него не надо, надо жить в нем, надо пребывать в нем, потому что это живая субстанция, это живой разум высший. И, а мы тоже разумные существа, вот в нас дух. Высшая Я или Бог внутри нас, это одно и то же. И вот нам нужно сегодня это осознать. И каждый, каждый день, каждое утро мы обращаемся, «Дорогое мое Высшая Я» или «Дорогой мой Дух, управляй всем, всеми моими действиями в течение дня». Дух-то о нас все уже давно знает. Он знает всю нашу жизнь, как она пойдет, пытается нас предостеречь. Поэтому мы говорим, надо слушать интуицию свою, это и есть Высшее Я. Оно нам подсказывает, но мы иногда отмахиваемся, не а, что-то показалось мне. А вот потом уже говорим, да, не надо было сесть вот на этот самолет, или не надо было туда мне идти. Интуиция нам подсказывает. И вот здесь, на уровне четвертого измерения, прекрасно... Резонирует с этим измерением, с новыми энергиями такой прибор, как Живо. Это Живо, это сердечная чакра наша, это вот она открыта, это есть богиня Жива в ведической культуре, она Живо, а уже оживотворяет все. То есть очень удачное название. И видите, вот даже на Живе там э, такая искра, пламя, да, находится, даже картинка, она соответствует, то есть Пезиск mm. разгорится вас планы, да, девиз, помните, был такой у Ленина. Так вот, он, он мне нравится, Ленина вообще многое еще хорошее говорил. Пезиск у вас в учиться, учиться, еще раз учиться. Хорошие лозунги, э, которые были произнесены. Вот живая, действительно, она работает очень мощно, она работает в резонансе сердечной чакры. Она, да, у нас открыта сегодня. То есть больше любви, больше добра излучать мы, необходимо нам. Решать все вопросы спокойно, равновесно, в гармонии. Вот сейчас прибор гармонии еще появился. Да, в гармонии. Да, что-то случилось. Болезнь, проблема, ситуация. Никогда не надо паниковать. Надо успокоиться, держать равновесие и спросить себя. А что происходит? Послушать свою интуицию. Дорогой дух. Помоги мне разобраться, почему я заболела, почему у меня отношения плохие с кем-то и с кем-то. И обязательно вам дух ответит, интуиция вам подскажет. Просто уже это образ жизни наш. И нам нужно к этому привыкнуть, к новой реальности. Но люди почему-то много агрессируют, ведь выгодно, чтобы нас сегодня запугать, э, вот в той же ситуации, которая сегодня происходит, чтобы люди э, гневались, раздражались, э, там, э, испускали негативные мысли, наши средства массовой информации, к сожалению, как раз, вот они еще в руках негативных сил находятся. И кто смотрит часто телевизор, попадает в эти негативные потоки и, конечно, он не понимает, почему у него что-то не получается. Поэтому нужно углубиться сегодня в себя, задуматься о себе, познать себя. Познай себя, и ты познаешь весь мир. Познавая мир, ты познаешь себя. Потому что мы микрокосмос, вы же об этом прекрасно знаете. То есть микро и макрокосмос ⁇ это единое целое. Мы с Богом едины. В квантовом поле э, есть наша информация, очень мощная энергия. И искорка этой, частичка этой энергии, она в нас в виде высшего Я или Духа. И вот мы ее должны зажечь, эту искру. А вы можете резонно задать вопрос, а почему сразу всю эту информацию, энергию из квантового поля мы не можем вместить в себя? Почему сразу не получается то или другое? А потому что мы не можем сегодня в силу нашего еще развития поместить эту всю энергию квантового поля в себя, потому что мы сгорим иначе. Это невозможно, это неисчерпаемая энергия. Но нам, мы можем с ней быть дружить и быть в резонансе. И тогда любой ответ на любой вопрос мы можем получить. И вот именно устройство жива, оно, вот это устройство хорошо резонирует. Но давайте посмотрим дальше. Вот там от купола у нас идут потоки уже, значит, пятое измерение, шестое, седьмое, восьмое, девятое. Ну, на сегодня измерений, конечно, гораздо больше. Но вот давайте рассмотрим 9 измерений. Наука, особенно теория струн Виттона, вы, наверное, все знаете, она подтверждает 11 измерений. Здесь 10 измерение это вот галактическая ось, она вот проходит сверху вниз, от ядра Земли до квантового поля. И на эту галактическую ось нанизаны, вот эти все измерения. Как помните, у нас игрушка детская. Э -э -э Стерженек и колесики цветные. Э -э Пирамидка такая, да? Вот так же и устроено. Все по сакральной геометрии. И вот на эти колесики, на этой пирамидке еще у нас есть вот под числом 5, 6, 7, 8, 9. А десятая – это галактическая ось. А одиннадцатая – это уже вот ну, такой вот... Каркас, что ли, который держит нашу матушку Землю. Кто-то спорит, что она сегодня в виде шара, кто-то в виде эллипса, кто-то в виде бублика. Ну, неважно, какой бы она ни была, но за пределами идет вода. Вода, кругом вода. Вот даже слово «вод», «до», «рот». Сергей Викторович, наверное, рассказывал о новой формуле воды вам уже. «Вод», «до», «рот». Вода, «Вода» и «рот». А род это синоним Всевышнего. Это и есть Бог. И наши предки поклонялись роду. Вот сегодня нужно восстановить связь с родом. Очень важно, потому что наши покровители, крови родителей, это и наши, есть наши родители, которые, бабушки, дедушки, которые ушли в тонкий план. И обязательно с ними надо быть в контакте. Это и есть синоним Всевышнего. Роды. Род. Слово природа на -роды». Они тоже с этим корнем. Роды. Это сила, там энергия мощная заложена. И вот смотрите, пятое измерение, число 5. 5 это если у нас значит в первое измерение там хранитель сама, сама земля, второе измерение у нас Хранители как раз все кристаллы, минералы. Третье измерение, мы хранители третьего измерения. Четвертое измерение, это уже мы тоже практически хранители с вами четвертого измерения, потому что мы уже в него погрузились. А пятое измерение – это измерение любви считается. Вот у нас есть устройство любовь сейчас. Это мощное устройство, которое открывает наше сердце еще больше вместе с живой и резонирует с нами. Ну, без любви ничего не происходит. Помните, писала Наталья Спирина, можно прочесть тысячу книг и на все получить ответ. Но знай, ты еще ничего не достиг. У любви измерения нет. И э, вот э, пятое измерение, это как раз измерение любви, потоки любви. И хранитель этого измерения, как по исследованиям многих э, э, ученых и э, просветленных людей, это плеяры, созвездия плеяр. Вот там у них... Они очень близко к нам находится это созвездие. Если Мы уже с точки зрения космических энергий все рассматриваем. И они хранители этого измерения. Они с нами всегда на контакте, и можно с ними войти, поговорить. Легианские миссары света, это известные миссары, с которыми многие контактеры выходят на связь. Это нормальное явление. Сегодня это человек, уже, который живет в этой квантовой реальности. И вот это измерение любви, оно очень мощное, и нам có... Если мы уже в квантовом поле живем в четвертом измерении, вышли в него, то нам доступен выход уже в любые измерения. Вот помните, как в русских сказках, финист, ясный сокол. Настенька, она семь соков железных износила, семь хлебов съела, да? И она нашла своего суженого в чертоге. Финиста. Вот это выход во все чертоги. Если мы вошли в плантовую реальность в новую, стали многомерными, уже вот живем в новой реальности с новым сознанием, то нам доступно все. Мы выйти можем в любое измерение и за пределы галактики. То есть это нормально. Наши предки, они на своей меркляре через световое тело, они везде. Проникали, они знали мироустройство правильно. Вы, наверное, вы читали Левашова. Знаете, эти, эти знания вам уже знакомы. Э -э следующее измерение. Шестое. Это измерение сакральной геометрии. Измерение сакральной геометрии. Ну, вы знаете, что по законам сакральной геометрии Сергей Викторович, наверное, сегодня вам много-много рассказал уже об этом. Все устроено, все мироздание. Есть язык геометрических фигур, круг, треугольник, квадрат, пирамида, э, тетраец, додекаэдр, и косайдр, и так далее, и так далее. Это все сакральное геометра. Ведь просто так у нас в материальном плане, в иллюзорном нашем мире, а наш мир, в котором мы живем, он иллюзорный. Вот представьте, что вы видите на экране свое прошлое. Вы можете его перетрансформировать, и экран, представляете, он у вас спадает, ну так вот зановость пятки. И мы видите другую уже настоящую реальность. Вы моделируете сами эту реальность. Потому что этот мир иллюзовный, и мы его способны преобразить. Мы рождены, чтобы сказку сделать бы. вы. Помните слова, да? Были хорошие у нас песни. Мы кузнецы и дух наш молод». Действительно, это священные слова. И вот э, э, по законам сакральной геометрии все у нас устроено везде в космосе, в мироздании. И вот хранители шестого измерения это э, Сириус, э, созвездие Сириус, там есть Сириус А, В, С. И вот сирианские архангелы, они курируют, и э, это их, так скажем, предназначение. И вот из шестого измерения э, эта энергия в пятое, пропитывается любовью, это измерение любви, потом в четвертое измерение и в третье в наше. Вот так все материализовалось всегда на планете. Это и есть процесс материализации свыше более низшее измерение. И вот, конечно, все пирамиды египетские, все архитектурные сооружения великие. Все, что построено на Земле, творцами, они всю информацию брали из этого измерения. Известные архитекторы, это все вот так в мироздании. Сегодня эта картинка нам уже известна, и ученые все ближе и ближе приближаются к осознанию вот этого процесса. Седьмое измерение, седьмое, это измерение звука. Но звук, вначале было слово, да, написано у нас. Вначале был вообще-то звук. Вот э, звук аум или ом, да, первый звук во Вселенной. Он порождает очень многое. Хранитель этого измерения – это другая галактика, Андромеда. Но, вы знаете, наверное, читали, может, кто-то слышал, что когда-то, давно Андромеда была с планетой Землей одной галактикой и в единстве. То есть э, наша, планета, э, вернее, на, наша галактика, прошу прощения, э, Млечный путь и план, э, галактика Андромеда, они были единой галактикой. Млечный путь это мужское начало, а Андромеда это женское начало. И это было другое, так скажем, э, устроение. Но потом в силу определенных космических пертурбаций они были разорваны, эти галактики, далеко отдалились друг от друга. И вот сегодня и ученые в телескопы наблюдают это, что обе галактики с огромной скорости, как двое влюбленных, мчатся навстречу друг другу, чтобы снова соединиться вместе. Это естественный процесс. И вот эта галактика Андромеда, она курирует измерение звука. Вот все известные, известные композиторы, классические, Шопен, Бетховен, Вис, Чайковский, можно перечислять этот список, они не были обычными людьми, ведь они слышали особым слухом музыку, писали ее на ноты, они слышали музыку, музыка сфера она называется, слышали такое выражение. Это вот все идет из седьмого измерения. И хранителем этого измерения считается именно вот галактика Андромеда. Здесь мы уже, вот у нас устройство Вира вступает в такую работу, в резонанс с этими измерениями. И очень хорошо кристаллы там заложены соответственно, как было мне показано, в резонанс с этими измерениями. Но еще у нас дальше восьмое измерение идет. Это уже божественное измерение. То есть оно, так скажем, от рода идет, от Бога, от рода, от высших энергий. Хранителем этого измерения ну, считается Орион. В сотрудничестве с Ориона, вот вы слышали, наверное, о камне в Чантамане. Это в Восточном, по-восточному он называется. В Западном варианте это Грааль. А в славянском, в ведическом смысле это Алаты. Алатырь. То есть, ну, сказание об Алатыре вы тоже, наверное, знаете. Это тот камень, осколок которого пребывал у великих людей, и у Хубловацкий он был. И он несет, он меняет судьбы человечества, он меняет судьбы людей. Вот хранителям является Ореон. Ну и девятое измерение – это уже центр галактики. Ну, раньше считалось, что там черная дыра. Сегодня ученые уже так не считают. Последние данные э, ученых западных стран, э, особенно они э, активны в этом направлении, они говорят и Бентов, вот слышали работы Бентова, наверное, известного болгарского ученого, посвященного человека. И он полагает, что в 2012 году, и это в телескопы просматривается, черная дыра перешла в белую дыру. То есть это уже выход за пределы галактики. То есть наша планета Земля сегодня не на карантине, не изолирована, не отрезана от космического пространства. Она находится в содружестве всех галактик. И это меняет ее статус нашей планеты. Абсолютно он становится другой. Но мы, жители этой планеты, тоже должны изменить свой статус, изменить сознание, свое тело преобразить. Ведь мы можем жить очень долго. Нет, так скажем, возраста. Даже по оценкам передовых ученых, сегодня минимум мы 150 лет должны жить. Мы можем жить даже 300 лет. Но как это сделать? Это, конечно, через изменение своего сознания, через правильные установки через снятие страхов, блокировок всевозможных подсознательных. То есть нужно работать над собой. Сегодня нужно внутрь себя заглянуть, познавать себя. А мы, вот альтруисты, все выливаем, всю энергию наружу. И так ну, тратим энергию безрассудно на какие-то мелкие противоречия, на какие-то фильмы, которые мы смотрим по телевизору и отдаем туда энергию на какую-то реакцию политических деятелей и так далее, и так далее. Вот мы свою драгоценную психическую энергию, которая изначальная энергия, она, нам дается определенный объем на это воплощение. Мы же сами выбрали, решили сознательно. Мы должны израсходовать эту энергию по назначению и направить ее на познание себя, на познание своих возможностей. Энергии и направлять в нужное русло на изменение себя и на изменение мира, в котором мы живем. Вспомните, мы все шли, мы же все помним друг друга, правда, когда мы шли на воплощение. Мы давали себе установку, задачу, что я вот иду, да, получить уроки, пройти эти уроки на планете Земля, поработать с энергиями. Ведь 99,9 – это энергия. Все решается сегодня, да и всегда решалось с точки зрения энергии. Куда направлено внимание, туда течет и энергия. Если мы направим внимание внутрь себя и будем познавать себя, мы будем изменяться. А нас сознательно направляют, пытаются наше сознание направить на какие-то события вовне, чтобы мы, и они тем самым продлевают срок своего существования эти деструктивные силы, которые вероломно напали на планету Земля и захватили ее и пытаются людей загнать вот в эти рамки. Так вот их это измерение э, это ядро Земли, это выход в другие галактики. Э, хранителем этого измерения, ну всегда и нам информация отовсюду шла и подтверждается и в зеркалах подтверждалось это Сойкин. Вы знаете, календарь мая, там у них было много календарей, но вот один из календарей называется Цойкин. И, конечно, эта информация до сих пор вся находится здесь и сейчас. Вот мы говорим до сих пор, к сожалению, прошлое, настоящее, будущее. Да, что-то было в прошлом, это значит, оно прошло. Это просто нужно трансформировать, правильно изменить отношение к этому прошлому. Если мы страдали, переживали, какие-то были проблемы у нас в прошлом, в личной жизни, в социуме, и мы крутим эти события снова, у нас не уходят болезни, какие-то ситуации личные и так далее. Надо просто это все трансформировать, поиграть по-другому. И это все уйдет. И мы закладываем сегодня наше будущее. Но по сути нет прошлого, настоящего и будущего. В квантовой реальности, вот в этом потоке осознанного творения, это квантовый поток, у нас только здесь и сейчас. Вот мы сейчас здесь находимся, одновременно это все прошлое, мы можем его тут же поменять, и мы тут же формируем будущее. То есть, но жить нужно здесь и сейчас, вот есть понятие, Помните 17 удалений весны? Миг, понятие мига. Миг была такая э, единица измерения у наших предков. Миг. Вот каждый миг мы должны ценить. Каждый миг менять себя. И вот э, если я сегодня не перешла на еще на одну ступеньку и не познала что-то новое, не изменила себя, значит я сегодня день прожила зря. Не теряйте время, переходите каждый день на новый виток развития. Мы двигаемся по спирали. Вот в нашей схеме тоже вот это десятое измерение, это галактическая ось. Галактическая ось, центр все через все эти измерения, они, вот, как я уже выразился, они ну, как бы нанизаны на, это, на эту план галактическую ось. И все движется в очень мощной космической гармонии. Ничего дисгармоничного в космосе нет. Если мы выходим из гармонии, он нас все равно к этой гармонии приводит, Потому что так создано все по плану Творца, все мироздание. Через звук, через слово. Все в мире очень гармонично и целесообразно устроено. И нам просто нужно войти в эту гармонию. И вот устройство Лира, оно очень хорошо вписывается вот, в энергию Духа. И у нас сегодня еще появился прибор. Я есть вы уже о нем слышали. Вот это и есть, когда я говорю я есть. Это идет активация духа. Это уже высший пилотаж. Там гармония Светыч, вот который мы все с вами Светычами сегодня необходимо нам ими быть. И все это связано с нашей чакровой системой. Вот этот поток сознательного творения связан с нашей чакровой системой, с низшими чакрами, которые у нас идет поток из поток кундалини через, через канал Сушуна, через наш позвоночник проходит он. И, ну, и вот нужно вот этот поток уметь осознанно поднимать вверх. Ведь очень много людей живет только на низших. Чакра, и у них активирована эта энергия. Сегодня это невозможно. Нужно двигаться дальше, распределить правильно эту энергию. И тогда наступит у нас просветление. просветление. вот э, Новая квантовая реальность, в которой мы живем, это реальность просветленных людей. Осталось немного времени. Сейчас, если смотреть Откровение Иоанна, особенно 6 по 9 главу, вы там прочитаете о четырех всадниках, да, которые вот прописаны, и всадник, который голод нам принес вот эту эпидемию, и всадник, который может, последний он называется, смерть. Но смерти по сути нет. Есть одна жизнь, она просто разные уровни и Переход. Но нас пугают, намеренно, потому что очень уж хочется э, силам тьмы из темной НАВИ, остаться здесь на планете Земля и продолжать эксплуатировать энергию людей, захватывают, ведь у нас захватывают наши души, они их расклевают здесь и пользуются нашей энергией. И удивительно, люди отдают эту энергию, не понимая, что происходит, а потом они обестачиваются, имеют проблемы со здоровьем и в других э, сферах жизни. Вот это осознание, вот даже можно дать себе установку, я осознанно вхожу в поток сознательного творения. Каждое слово сегодня, оно все пишется, сразу пропечатывается в информационном поле, потому что мы связаны с ним, мы живем в этом поле. И то, что мы говорим, как мы думаем, так и живем. Что мы едим, тоже так и живем, да? когда-то Гиппократ говорил. То есть ну, нужно внимание внутрь себя сосредоточить сегодня, осознать, подумать, кто я такой, как я живу, какой смысл моего существования на земле, почему у меня вот эта болезнь, надо мне с ней поработать. А, дорогие мои клетки, давайте будем менять себя, они слышат нас, они подчиняются нам, и тело нам подчиняется. Дорогие клетки, мы преодолеваем болезнь, мы сильные, мы справимся, мы преодолеваем вот эту ситуацию, мы справились, все, молодцы, я благодарю вас. И клетки вам послушны, они начинают работать, дорогое мое тело, будь здоровым, я приказываю тебе быть здоровым, и оно оздоравливается. Но мы не даем таких указаний нашему телу, нашим клеткам, которые сознательные мысленно мы их можем пропитать светом, мы мысленно пропитать светом можем любую ситуацию, с которой мы встречаемся неблагоприятно сегодня, особенно в крупных городах, и клетки нам послушны. Они тут же принимают приказ к действию, как солдаты от командира, и выполняют нашу установку. Но надо знать свое устройство, надо знать, как мы устроены, что наше тело, оно тоже разумно, оно слышит нас. Наша душа, она разумна, мы ее должны тоже активировать, ну и конечно через дух, а дух это вот эта искра, это мощная энергия, которая нам, дух наш, это высшая я, это Бог внутри нас, который она знает все. И он активирует душу, ее раскрепощает, оздоравливает, очищает и потом тело также очищается. Это процесс непрерывный, непрерывный. И все это связано, как я сказала, с нашей чакральной системой, в схеме это обозначено. То есть вот этот поток сознательного творения, он, э, ну, так скажем, очень хорошо сочетается с, с устройствами, которые были, э, значит, в лаборатории созданы, и с нашей троичной системой, тело-душа-дух, и нам нужно вот по золотому пути восхождения сегодня, вот по этой вертикали, это самый главный магистральный путь, подниматься вверх. Золотый путь восхождения, он назывался в ведической культуре. То есть не отклоняться, не, сильно с головой не уходить, познать в магию, в эзотерику, в, техно, в техномагию, и, конечно, в темную иначе нам нельзя уходить, где а держатели, всевозможные лихоманки находятся, всевозможные деструктивные энергии, которые люди сегодня носят в себе и подхватывают, они только и ждут, чтобы подселиться в людей. А наш магистральный путь, сбросив это все, изучив эзотерику, магию, управляя техникой, нам нужно магистральный путь держать в мир слави. Это вот купол, как мир слави. Это у нас есть... Неявный мир, наф есть темная и наф есть светлая. Так вот, слава ⁇ это светлая наф. Это слава. А дальше уже выход, вот где все измерения, 5, 6, 7, 8, это уже выход в мир правильный. Правильный мир. Так он всегда назывался у наших предков. Конечно, слово православие забрали некие структуры и его где-то деформировали. Право то есть правильно, наши предки, они не унижались и не просили, дай Господи, да дай Господи, они славили богов, и от этого к ним шла энергия, потому что они вставали, не стояли на коленях, а гордо стояли и славили богов, давали туда поток энергии, это энергообмен. Вот смотрите, нам в космос дают энергию, Бог, Род нам дает энергию. Так устроено все по плану Творца. Нам идет на Землю энергия. Мы в ответ должны отдать подобный поток энергии в резонансе. А если мы не отдаем, мы только потребляем, то мы не отдаем, туда поток не идет, и у нас идут проблемы на планете Земля. Землетрясения, стихийные бедствия, болезни, проблемы. Должен быть равноценный обмен. Если пришла эта эпоха квантового уже потока, квантовой реальности, нам нужно в ней быть, в этой квантовой реальности. Нам нужно быть квантовыми, изучать древние источники. Ну, даже если вы откроете в себе высшее «Я», и вот это самый главный источник вашего знания. Вам уже и книги не надо будет читать. Но пока изучайте все творения древние, ведической культуры. И вы будете спокойны, вы будете знать все обо всем, потому что вы живете в этой реальности, вам все доступно, все знания, потому что вы божественные существа, вы воины света, мы все воины света, но временно отступили, нас пытаются утянуть в темную ночь всеми силами, всеми средствами доступными, которые сегодня есть, потому что Земля находилась в этом состоянии 2160 лет. Это немалый срок. Но сейчас пришло время, давайте будем это вспоминать, вырываться, входить в этот поток сознательного творения. Поток это как водопад, это как вот родник, вот представьте родник. Если, например, ну давайте возьмем кувшин обычный, налили воду в кувшин. Если воду в кувшине не менять, она станет засойной, правильно? Мы постоянно должны менять воду в кувшине. А родник он всегда, там новая чистая вода, она всегда излучает свет. Вот мы должны, тоже можем быть как родники. Представьте, вы родник, родник, то есть вы постоянно излучаете свет, через вас постоянно циркулирует эта божественная энергия. Она идет сверху от ядра земли, два потока, от ядра земли это бело-голубой поток, а сверху это бело-золотой поток. И эти два потока сливаются вместе в вашей сердечной чакре. И они, так скажем, сливаются, и снова идет циркуляция, перемешиваются. Они, мы, свиты и с космосом, и с Землей одновременно, получаем энергию и Земли, и космоса. Это вот воин света. Почему наши предки могли одним махом 200 врагов сразу победить? Одним взглядом, потому что они обладали этой энергией, они были в теле. И вот Сергей Викторович, наверное, вам показывал сегодня Меркабу, да? да. Меркабу, треугольник вершины вниз, треугольник вершины вверх. Это наше световое тело, это наш, э, наше средство передвижения в квантовом мире, скажем так. И нам нужно вот активировать это световое тело, то есть, мы в потоке света. Это и есть поток сознательного творения. Это наша мер -каба. Мер Ка-Ба. Даже в слове заложены потоки к и Ба. Поток Ба это идет с Земли в космос. А поток Ка в Египте знали об этом потоке Ка. -это, он идет сверху вниз. Мер, мера, гармония. То есть два потока Ка и Ба они мирно идут, равномерно. И вот мы ретрансляторы этих энергий, мы и э, передатчик этой энергии, этих энергий. Вот нужно все блоки убрать, и это благодатная энергия от ядра Земли. Это мощная гравитационная сила, когда мы крепко будем стоять на Земле, не поддадимся ни на какие уловки, не попадем ни в какие карманы, которые расставляет нам ее мышеловки темная наш. И сверху идет поток божественный и всегда мысль, ну, можно мантру какую-то выучить наконец, которая будет очень «Ом на рананая», например, есть такая мантра «Ом мани падме, хум», или «Слава роду, слава богам и предкам нашим». Что у вас такое очень мощное, сильное, что вам ближе к душе? Повторяйте эту формулу, держите этот поток через себя, сначала трудновато будет, но потом вы будете уже чувствовать, как рыба в воде себя. Когда-то и телевизор первый появился в нашем доме, это была диковинка, потом мы к нему привыкли. Так же и здесь, везде они законы работают. В квантовой реальности мы сначала чувствуем себя не очень уютно в этих новых энергиях, в этих мощных энергиях, которые нас иногда сбивают в столб. люди плохо себя чувствуют, давление, потому что не входят в резонанс, э, или какие-то проблемы начинаются, это знаки что нужно изменить отношение к новой реальности, изменить отношение к себе, войти в эту реальность, в этот поток и жить уже в нем. Вот если квантовое число людей с новым сознанием появится, ну, как в древности говорил, 144 тысячи, да, такое есть число, то все на Земле сразу поменяется, мы проснемся в новом мире. Поймите, что этот мир, он иллюзорный. Мы его сами творим, я творим себе. своим сознанием, мы я можем изменить, помните, как фев с палочкой волшебной. Сказки надо сегодня нам читать, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Все в сказках даны нам подсказки, даны какие-то нам направления, нам только нужно научиться. Вы все магии, вы все можете управлять в хорошем смысле, управлять энергией, вы все... Божественное существо, у вас зерно духа у всех, мы все с вами можем все, изменить себя, изменить реальность вокруг себя. И потому что силы тьмы, они колосы на глиняных ногах, они очень трусливые, они боятся нашей силы. Но нужно проявить эту силу, силу света, и тогда жизнь на земле поменяется. Вера Сергеевна. Да, я все, прошу прощения это, да время, время да я просто к тому что вот вы сказали 144 тысячи, я немножко тут бы как бы не соглашусь объясню почему потому что да, не нет да дело в а том, том что многие группы проводили медитации да и как бы я тоже наблюдал и зеркал я сейчас покажу эти презентации на слайды выкладывал что происходило и многие группы которые работали допустим на остановление ну как чтобы остановить вот эти вот события между европой Америка и России, когда еще нас начали прижимать по санкциям, то эти группы, у них пошли некие заболевания, особенно питерская, когда была коллективная медитация. Или, допустим, когда коллектив говорят, коллективная медитация, там и ее, ну как, анонсирует Америка, да, там, ну как бы люди обладающие способностями, то я сейчас пришел к совершенно другим. У нас нарушена структура. Ключевые люди, которые могут активировать эти пространства. И я покажу, я прошу прощения, что вас прервал. Я покажу. Ну, да, я сейчас покажу, значит, когда работали японцы, и как значит мы наблюдали за работой японцев, это было. Вот, значит, 23.04.2020 года, значит, коллективная медитация, когда японцы работали на, с одной точки, с Японии, работали на, значит, на преобразование энергии, на структурирование, когда началась у нас только вот пандемия, да. Значит, здесь как раз, вы видите, да? Так. Вот, здесь вот слайд, это мой протокол, ну, когда в зеркале сидишь, пишешь, что идет. Вот, так вот, значит, это активация земных кристаллов, 1456, да, выход кристаллов наружу, поверхность земли. У нас сейчас, как ну, наша группа видела, значит, Дело в том, что кристаллы духовности, которые находятся в земле, они взаимосвязаны с жидкостной структурой, с водой. И мало того, что те картинки, которые мы видели, они яйцеобразные. А яйцо само, оно тоже спиралевидной формы. Вот. И оно тоже имеет, как бы, и ну как бы ребенок, оно тоже как бы все по спиральности, по спиральности развития вот, по этому творению и получается, что мы видели, как бы как что, вот 1458, выход кристаллов наружу, на поверхность земли, для чего то есть плать женщин, черные платки молебен на коленях это было вот как раз 23.04 вот, дальше, значит в земле пошли преобразования из космоса идут, молния бьет по значит по пятаку в середине океана нет активации. То есть они работали медитацией, а они не запустили эти системы кристаллов. То есть на что они работали? Потому что все-таки у нас структура сетки, да, там энергетических потоков над землей, она существует. И есть, как я понимаю, хранители этих структур. А они не вошли в резонанс с этими хранителями. И они не смогли запустить это структурирование этого пространства. Вот. Значит, не смогли, да? да смотрите, в 15... 1508 Африка, левые вихри над землей. 15.1 Россия под куполом Брезент. То есть вода, море, реки, возмущение. То есть не, не было структуры. Дальше в 15.12 кристаллы не активизируются. В 15.12 нарушена система связи, информация Информационное поле в шоке. Нет единения, единства, верности, могущества. Смотрите, Черное море, Мертвое море. Да, хотя там оно соленое. Но может быть это Черное море, то, которое на, на Кубани. А может другое Черное море, которое может быть мертвое. Здесь понятие тоже. Значит, даже у животных, у рыб, шок, все прячутся. Пространство над землей, тысячу метров. Значит, оно как бы тяжелое, с могом, да. Потому что те пространства, которые мы сканировали, просматривали, ну, я, допустим, возьму там 4 пространства, которые мы просматривали, это до 1000 метров, потом до 5000 метров, потом до 10 и уже выше. Они все разные, структура в них. Вот, солнце тоже в панике. Ну, дальше в 15:24 уже начала сетка выстраиваться над, над землей, Да. Но она опять, она выстроилась, Япония работала, да, она, нач... она очень тяжело выстраивалась над Россией. Вот, нет ключевых людей, которые могут произвести активацию кристаллов Земли. А мы с вами как раз обсуждали опять о шести кристаллах, которые как бы мы с вами знаем. Вот, и ну как бы просматривали. Дальше, раз не могут произвести активацию кристаллов Земли, это помогло бы укрепить сетку в пространстве. Опять что? Опять структуру. Опять структуру, у нас нарушена структура, структура связи. Дальше это протокол 1527, нужно найти людей, чтобы была ключевая работа. В 1528 в пространстве, 1000 метров, образуется коридор между землей, существует на высоте 500-700 метров, который, ну, по которому движутся некие структуры на огромной скорости. Ну, я там понял, что через коридор будет происходить сворачивание всей пандемии, всего этого смога. То есть, вот диаметр от земли тысяча метров, даже нарисовал, смог будет уходить вот по этому коридору, и он а, уйдет в океан между Америкой и Японией. Когда началось смотреть, оказывается, там есть некий портал а, между двумя океанами. Некое пространство. Вот. Это вот как раз там у вас... Тимур, вселенная в шоке. Значит, после того, два по года будет идти восстановление. А дальше, смотрите, мы приходим сейчас в прозрачной системе финансов, людей. Все, контроль тотальный. Никуда мы не денемся. И даже то, что вакцины, мы уже подконтрольны через свои телефоны. Все. Вы купили сим-карту, ваш каждый телефон имеет IP-адрес. Он подключен к банковской системе. И дальше будут все права, паспорта, все будут в телефоны. Вот это ваш. Мне задали одни богатые люди, мои родственники, говорят, Сергей, как так? Вот мы там богатые, да, там имеем БМВ, говорит, мы в деревню поедем там в Краснодарском крае. Я говорю, слушайте, а как вы будете свое БМВ заправлять? Потому что денег не будет. Коммунизм. Без денег. Вот. А Без китайцы забыл. же исследуют сейчас тысячу баллов, что происходит? Друг на друга стучат, там 500 баллов раз, все тебя уже посадили, заколотили дверь и ужасно, что происходить может. Вот, а это наши сейчас наблюдают, наши юристы тоже нам говорили, говорят, они говорят, ну как бы у нас серьезные юристы и они говорят, наши наблюдают за китайцами, что у них эту систему тестируют. Вот. значит, что защита у них после их, ну то есть люди как будто радости нет. Защита, сетка выстроилась слабая, ее нужно укреплять, подпитывать. Создается новое инфополе, потому что у нас раздуто поле лжи. И очень серьезно. И поэтому, почему мы начали как бы, делать запросы, почему я показал каплю, начало-начал. То есть структурировать вот эту вот всю информацию, то есть ее нужно пересмотреть. Потому что она открываешь интернет, Кусок оттуда, кусок оттуда. Нужно ее хотя бы понять, как это все происходит. Чего? Потому что где-то уходим в эзотерику, где-то мы пытаемся поднять на уровне науки. Да? Поэтому вот здесь вот эти коллективные медитации нужно понимать, где ключевые точки. Потому что сейчас, допустим, как вот я начал выкладывать эту структуру по зеркалам, которые я понимаю, что середина России... Она, ну как бы вот в Сибирь, там как бы по энергетике как-то прослаблена очень сильно. Вот. Ну это протокол исследования. Мы мониторили, допустим, в зеркалах одновременно. Смотрели, что происходит в это время. Вот. И еще один покажу. Интересная тоже получена была информация. А эта информация была 21.03.2020 года. Интересно, что есть такой... Значит, Николай Субботин, Вот который создал год назад, ровно Апокалипс. Ровно в марте месяце в 2019 году. Двухминутный или трехминутный ролик у него есть. Вот, И Когда я эту информацию ему отправил, он мне говорит, а я говорит, ровно год в марте создаю этот видеоролик. Вот эту информацию 21.03.2020 года ну, получаю я во весеннем равноденствие. В этом году у нас будет работа с шестью женщинами, седьмой я, но уже как бы это шесть женщин, как создаем гексагональную структуру, будем на Алтае работа будет происходить. Вот, то есть мы выстраиваем структуру, хотим попробовать структуру. Вот, ну это протоколы, значит, как, мы, как я получал, я, их на сайте можно посмотреть. Я это как раз по земле, по деревьям. Значит, я увидел три вспышки, три э, толчка. Ядро, э, солнце через северный полюс в землю, в ядро, дает три импульса. Вспышку, луч, поток. То есть я пытаюсь ту картинку, которую я получил, ее как-то расшифровать, систематизировать. Земля запустила процесс самоочищения. Э, значит, ну понятно, Николай на год раз считал информацию. Это можно будет, такое в науке как бы есть. Ну, когда ученые используют, ну, как бы, ну, нельзя, допустим, вот сейчас идет, допустим, некоторые авторские права, но в науке есть, допустим, один ученый может находиться в Томске, другой в Москве, и брать информацию из одного общего инфополя, из одной ячейки. Вот, и там интересное словосочетание есть, поэтому это... И Николай, получается, год назад создает фильм «Апокалипс». Я информацию, я что-то не смотрел и даже не обратил внимания. В зеркале у меня пришли вот эти, вот эта информация. Земля запустила процесс самоочищения. Сказала, ребят, последний раз. Понятно, это система, спиральности, Солнца, все взаимосвязано во Вселенной. Дальше... По мысли Козырева, любое вращающее тело от элементарных части до звезд и галактик не только активно поглощает потоки времени, но и является своеобразными машинами, вырабатывающими энергию из этих потоков. Через Северный полюс Инь наша планета воспринимает энергию, информацию из космоса. Все взаимосвязано, как и люди взаимосвязаны, так и там все взаимосвязано, и на Земле. Ядро Земли Дэн перерабатывает эту энергию, информацию, превращая ее в материю и другие виды энергии. Через Южный полюс Ян планета, э, модулированная планета энергия информация излучается, сообщая космос состояние состоянии Земли. То есть взаимосвязь. Далее, значит, ну, интернет открываю, как бы информация идет. Э, вот попадается такая вот статья. Э, рисунок Земли из книги Дианы Робинс. Послание из поле, поле, пола Земли. Версия о проходе за серным полюсом заключается в том, что в Корее есть дыра, уравновешивая давление к внутренним и внешним мирам планеты. Вот. То есть все взаимосвязано. Снимки НАСА. То же самое. Так вот, следующие четыре слова были. Вода. Что с водой? Вода не успевает. Не очищаться, она не успевает преобразовываться, она не успевает трансформироваться, потому что она так загажена, замусорена, не только информационно-энергетически, но еще и физически. Нефть, газ и самое важное это деревья. И тут э, понятно, что э, дерево растет в земле, и идут преобразования определенный процесс жизни. Так вот, я вспомнил э, техникум, я э, заканчивал первообразование в Краснодаре э, по землеустройству отделения. Там было почвоведение. Дело в том, что э, очень важно э, для нас деревья, и самый важный, хотя люди считали, что он вредит, тополь. Да, он, он, он, он, он, он сейчас, он интересно я вспомнил, потом в зеркале пошел, я увидел процесс. Топуль, пух тополины собирает вирусную среду, а пух потом набравшись падает на землю. А это питательный процесс для земли, вирусная среда с пухом. Это определенный круговорот жизни. Да, потому что сейчас большая проблема, даже в коронавирус, не хватает люди там лежат, а энергетика не может преобразоваться, потому что у больницы нет механизма, больницы понастроили, а сами процессы в больнице, ну как бы энергетически, не настроены. И они не могут, даже люди не смогут справляться, потому что энергетически не получается. Потому что где больница стоит? На каком-нибудь оттоке энергии. Она нужна энергия, чтобы включились механизмы преобразования, защиты, саморегуляции. Вот в Казани я, допустим, встречался тоже по финансированию буквально месяц назад, ну, значит, по открытию определенной у нас, от нас ну, как бы лаборатории исследовательской. вот. И у нас вот эта вот тема как бы вышла, потому что мы должны какие-то или спиральности, или генераторы, которые могут позволять вот генерировать эту энергию. А потому что вот там постоянно страх, там постоянные болезни, а идет наслоение, какое идет очищение. И если, допустим, какой-то один разместить там, он не будет работать, потому что очень много форм сознания там и форм заболевания. А это все структуры. Вот. Ну, это вот. Поэтому вот это вот процесс взаимосвязи земных ресурсов, да, пространственных нас с землей и связи с космосом, опять троичность. Оно все взаимосвязано. Такая наша короткая, как бы.. Лекция, то, что... Сергей Викторович, вам а, минуточку да, еще. Да, да. Речь э, не шла о медитации, речь шла о том, чтобы большее количество людей изменились, изменили свое сознание, изменили свое мироощущение, тогда и изменения пойдут. Нет, есть, вот есть да, речь. я, а я, немножко... я прошу, да, я немножко а это, я, коллектив я коллектив прошу прощения. Пойдет. Поэтому, да, чем больше... Ну, да, да. Чем, да, чем больше людей будет, осознанных, да, чем больше будет людей осознанных, чем больше они будут понимать, что они делают. И их предназначение. Потому что у нас сейчас очень много людей, которые мечутся, они не знают, что делать, что у них происходит. Они даже не знают своего предназначения, куда им идти, чего им идти. Они не могут себя познать. Свои семьи познать, допустим, там, или ну, еще какие-то процессы. Потому что я даже сегодня, вот, ну, идет там какая-то статистика, ну, допустим, ну, разводов, да, расставаний. А у нас, вот, допустим, я просто это еще не выкладывал и не анализировал. У меня как один из вариантов получается, что мы притягиваемся по некому резонансу. А потом в процессе этот резонанс распадается, люди расходятся. Вот. Но дело в том, что дети страдают. Дело в том, что даже ДЦПшные дети тоже нигде не показывал. и вот Мы сталкивались с этой ситуацией, потому что ребенок страдает. Но дело в том, что, как я вижу, э, почему я сказал круг жизни. Я даже в зеркалах видел такие ситуации, что, допустим, мама, наша мама, даже если она умерла, она будет передавать нашу душу следующей матери. Я это видел просто на ДЦПшных детишках, мы делали запрос, ДЦПшный ребенок, он первое застрял, застряет между пространствами. Вот. Почему-то вот мы как увидели, значит мать там сопровождает, я ее видел, как бы эту маму, которая оттуда переходит. Но это такая как бы еще информация, ее нужно перепроверять. А здесь мать не принимает. Дело в том, что у нас очень серьезная проблема, как раз вот как мы с Верой Сергеевной видим, это нарушена структура РОДА. Вот. И это очень серьезно. Люди не осознают, потому что есть определенный алгоритм. Мы ее как раз, когда мы разгадали, у нас очень много было тоже по Пушкину, по стихам Пушкина и по РОДу с Екатеринбургом. Как раз мы летали туда, разбирались с Сергеевной. И мне даже пришла идея создать вот такую картинку. Почему у нас нарушена структура, духов... ну, структура духовности? Вот я такую картинку создал. Когда, во-первых, мы же приходим для чего? Любить. Любить этот мир, любить себя, любить ближних. Поэтому соединяется мужчина и женщина, создается информационное поле. Любовь, гармония, созидание. Рождается ребенок. Да, понятно, там семилетние циклы, много лекций есть, много кто показывает про эти циклы, вот по разному трактует. Но я как бы пока воздержусь от них, от этих это, трактовок, потому что много версий. У ребенка появляется своя семья, свое информационное поле. А родители должны отойти, как бы они дети проходят свой урок, свои задачи. Вот родители уходят на второй план. И мы, как дедушки, бабушки, мы набираемся второй любви. Потому что первая любовь, когда встречается мужчина и женщина, она очень яркая. А вторая, получается, это, знаете как, есть вера, надежда, любовь, а если почитать обратно, любить, надеяться и верить друг в друга. То, что как раз мы здесь должны набраться. И с Оксаной Викторной по регионам мы делаем, есть такой стрельник Александр Николаевич, создал уникальную диагностику кристалл психофизическое состояние в Москве мы тестируем ребятишек и там есть э, э, психологические тесты и значит мы смотрим по психологически что ребенок э, ну нету взаимопонимания мамы папы мы стали анализировать с Оксаной, и ну почему же нету А оказывается ребенок стремится быть кем кто бабушка кто дедушка и я начал анализировать свою жизнь и вы не поверите, мой дед был председатель общества слепых. Мой дед был другой, полковник КГБ. Вот. То есть я вышел на, свой, на свое предназначение. Как раз именно потому, кем дедушки-бабушки были. И так практически 90% у людей а, можно посмотреть детей и спросить, кем ты хочешь быть. Он скажет, дедушка-бабушка. Так вот, в зеркалах я начал анализировать эту ситуацию. Я вспомнил бабушку, когда она давала молоко. Парное, даже стакан этот. Конфету давала, это мимолетное. Но это настолько тонко, я ее прям прочувствовал, передача энергии внукам. Понимаете? А у нас сейчас родители зациклены на детях. Мы машину купили, квартиру купили. Мы не даем им уроки пройти. Наработать свои энергии, свое уважение. Мы дали им а они там в аварию попали или еще что-либо, не бережут. У них вот это вот как раз э, нарушается структура. А здесь, когда раньше были, почему и написали, э, значит, э, родители живут ради ребенка до 21 года. Потому что создается форм, своя форма сознания, то есть идут определенные алгоритмы процессы. А мы должны жить ради внуков. И если так будут жить все, тогда род не прекратится, он будет вечным. У нас нарушена структура энергии. И кому не спросишь, все на детях зациклены, я до, должна детям помочь. Нет, мы должны, мы обязаны создать, но мы должны набрать, чтобы мы передали внукам. А у нас во многих семьях мы не дадим бабушке, дедушке, там или еще что-либо. А это настолько тонкие вещи, которые как бы у нас нарушены. Понятно, что и у нас тоже структура, мы, всех интересует политика, да? кто же будет, как там будет. Вот. Мы тоже этот вопрос изучали. А, и долго он не становился, потому что мы, под, мы пытались с моими ТМС прощупать энергетику, какая же придет команда. Вот. Поэтому тут тоже интересно, потому что ну, запутали эту энергию. Да, Но ну, потом мы нашли ее сформировать. Ну, команда где-то 45-50 лет будет вот. новая. Вот мы так это ощутили. Поэтому, понимаете, нарушена структура, и сейчас нам нужно через, Версабина правильно сказала, через большое количество осознанности и понимания сформировать эту структуру. Чтобы было уважение друг к другу, да, там, а не только материальный план преобладал. Должна быть гармония. Будет ну, будет и духовность, да, вот раньше было демонстрации, там, 1 мая, 7 ноября там ходили в городах там. Ведь все было на, на чем. На духовности. Сейчас начал преобладать полностью материальный план. Раз уже пошло еще одну такую историю. И покажу один слайд. Фотографию. Свера Сергеевна, значит, ну, я приезжаю домой, у нас пошла информация, что мы должны поработать с царским креслом, которое стоит в Кремле. Серьезно. Тему затронули. Но. Ребят, мы находимся на третьем кольце и смотрим в центр. В сторону Кремля. Вот сегодня такое небо. Как происходит чистка пространства и как идет преобразование в случаях, и как выходит свет, прозрачность. Вот такое сегодня пространство и небо. Там летающий объект. То есть впереди находится... Это 7 часов вечера. Я к тому, что мы сделали запрос с Вера Сергеевной, и можем ли мы поработать, и нам пришел ответ, что да. Не хватало там кое-каких структур на кресле, мы их ментально как бы туда поставили. Через две недели мне раздается звонок, и мне состоялась встреча с одной из наследниц династии, здесь, на Мичуринском. Я поехал, два часа я с ней общался, а потом выхожу и Думаю, да я уже все сделал. У меня там пришла информация, что чтобы запустить духовность России, нужно в кресло, чтобы села царская особа женщина. У нас преобладал материальный план. Плюс вверху, ой, минус вверху, а плюс внизу. Она а нужно было, чтобы духовность заработала, женщина села, в царское кресло запустила. Дело в том, что после царя. Нет связи с духовностью. Что-то мне говорили, но это серьезно. И царь был связующим звеном со Вселенной. С высшим разумом. И получается, что таким образом, как бы, вот почему точечная работа или, допустим, какие-то вот такие точные медитации, они могут давать больше какой-то. Не, Я не хочу сказать, что мы это сделали. Но один из вариантов, может еще кто-то работал. Но дело в том, что то, что я показал, это ровно через три месяца после той работы. Это видео. Вот. Поэтому, что дают зеркала И как расшифровать информацию И что можно сделать Когда есть система глобальных зеркал ну, То, что мы делаем да И куда мы пришли Ну, Я считаю, что это серьезно Я сегодня вам немножко показал Потому что информации очень много вот. Потому что царская семья да, Она зациклена на материально Получить золото Которое где-то лежит Чего-то как-то хочет от России Но они ее не получат Потому что материалка у них преобладает в их осознании, понимании. А раз оно в их осознании, то там не поменяешь их сознание. Значит, мы должны измениться, чтобы перевернуть. Оно уже перевернулось, оно уже начало работать. Что там происходит в правительстве, это как бы другое, потому что нельзя все сразу поменять. Я такой пример приведу. Года три назад в Кирове едем в такси, и таксист начинает говорить, вот Путин такой плохой-сякой. Я говорю, слушайте, а вы можете одеть штаны чистые, помыть машину, убрать в подъезде. Путин же не придет все за нас делать, поэтому нам нужно поменяться, нам нужно осознать себя, и тогда все будет меняться. Вот к чему мы как бы пришли, вот с пониманием, и к чему мы стараемся повести, так сказать, людей, чтобы люди понимали что происходит в этом мире, и почему вот эти плюсы, минусы, расшифровки информации, потому что для нас это очень важно, понимать эти процессы, не через, как-то мне тут один молодой человек сказал, говорит, ну уже все прописано, ну прописано через чье-то сознание, потому что в книгах можно прочитать книгу увидеть другое, вот, люди разные, понимание разные, и поэтому, когда собираемся, допустим, у меня тут приходит, Доктор физико-математических наук Цетрин Владимир Владимирович, Институт медико-биологических, где связано с водой. Вот, почему я вам структуры показал? Потому что да, это серьезно. Даже вы пересекаем кат, как он сказал, вы пересекаем кат на три дня туда поехали, ваша жидкостная структура, ваше тело подстроилась под ту энергию. Вернулись сюда в 5G, организм может выдержать, он сказал, все 20G. Вы сюда, вы приехали, ваша жидкостная структура, электролитный там баланс, он начинает подстраиваться под эти частоты. Вот. И поэтому, чем меньше мы, допустим, чем больше мы находимся в этой среде, тем организм будет здоровее. Потому что да, много источников, которые нами там говорят, вот, вот это, вот это, вот это. Да нет. Наша физика, она приспособлена ко всему. Самое главное, чтобы страха не было. Я хочу привести Сергею Викторовичу да. один пример, прошу прощения. Это к примеру диспензы. Однажды кибетских монахов замерили матрицу, ау, и отправили их в Лос-Анджелесе на целый день. В супермаркеты, в троллейбусы, в метро. Они целый день находились под облучением. И когда вернулись, им заново замерили матрицу. Матрица была такая же идеальная. То есть, если у человека свет внутри, если он э, с э, правильным мироощущением, э, неважно, где он может жить, в городах, в деревне, он будет всегда в порядке. У него все будет с биополем в порядке. Вот такой есть пример. Поэтому все зависит от нас. Я, я это, еще, Вера Сергеевна, пару слов, и потом пойдем из какие-то вопросы. Когда-то Вячеслав мне сказал, говорит, Сергей, ты воюешь с эгрегорами. Я начал разбираться. Чем больше я осознан, чем больше я понимаю себя, мы все равно будем взаимодействовать с этими эгрегорами. Нужно научиться взаимодействовать с ними. И все. И тогда ни один эгрегор, он не страшный, потому что есть эгрегор города, есть эгрегор компании, есть эгрегор. И поэтому, почему мы пришли к многомерной модели осознатворения? Потому что, понимаете, мы стали разбираться с программами рода, Интересно, что да, обнулить мы их не можем, но мы их можем преобразовать, чтобы эти энергии работали на нас и на наш род. То есть распаковать. Эм, тут стали вопросы с детьми, мы стали разбираться, потому что много компаний говорит, ой, мы обнулили программы, да, и вот у, у наших детей будет все хорошо. Я говорю, стоп, у ребенка своя форма сознания. И он будет взаимодействовать, вот допустим, я пример приду, моя дочь. Она будет взаимодействовать с этим же родом, но она будет проходить свои уроки. Но я, допустим, себя преобразовал, я преобразовал свою энергетику полевые структуры, значит она, находясь около меня, она будет тоже преобразовываться. Но она все равно уроки будет проходить. Потому что у нее своя задача. Вот. С, с детскими тоже, со страхами, там, с вот этими ребенком внутри, там тоже ну, не так-то просто, потому что. Никто не может, кроме нас самих, это все преобразовать через осознание понимания. Потому что э, те страхи, которые нас, допустим, в школе, там, допустим, меня где-то унижали, там, допустим, мои сверстники, э, мы тоже разбирали там. Ну Это я все на своем, потому что я все там копал в себе и разбирался. Где, чего, где я по каким программам контактирую с этим человеком, где я там резонирую с этим, почему мне тот дан был как учитель, да, а он не выполнил. Когда он пришел ко мне, допустим, в кабинет один человек и говорит, я не знаю, что делать, я хожу в академию отпуск. И я такой нифига себе я говорю, так вы же учитель мой. А у меня потом, учитель, ученик, он сам человек. Да, он дан на какой-то, он больше не может тебе дать. Потому что он не обладает знаниями. Значит, я ушел дальше. Он мне какой-то ступенькой из трех там, допустим, побыл. И дальше спасибо ему, он дальше идет. Вот. Поэтому, понимаете, для нас. Самое главное, чтобы мы осознавали, мы понимали, что мы сами, допустим, почему я там тоже один слайд, покров внизу правая нога, левая лад. Покров, пока мы сами не начнем с собой работать, пока мы сами не уберем какую-то информацию, не преобразуем энергии, за нас никто не сделает. Потому что мы столкнулись, вот Сергей Васильевич, да, мы столкнулись с одной женщиной. Один, допустим, экстрасенс, целитель, ну, работает с женщиной дистанционно, а другой работает, который старый, полковник АГБ, старым методом, он стягивает энергию. И поэтому, понимаете, тут вот это вот преобразование информации энергии, потому что где-то он не подходит по вибрациям. И кому-то, допустим, интересно здесь, а кто-то пойдет в другое. Ну, ради бога. Потому что ему там по вибрациям комфортно и хорошо. Но он потом к нам придет, потому что мы дальше идем. Мы дальше познаем этот мир и себя.